Друзья, я вас приветствую, сегодня у нас очередной урок для начинающих разработчиков, урок уже номер пятый, будем говорить про цифры в C-Sharp, как с ними работать, и в общем-то, я не думаю, что мне нужно объяснять, что такое цифры, <laughs> да, хорошо сказал. Вот, давайте переключимся в Visual Studio, создадим новый проект, вернее, уже его создал, и начнем, начнем изучать C-Sharp. Итак, друзья, нужно начать видимо, с того, что c является типизированным языком, это, собственно говоря, то, что мне в нем нравится. Если я создал переменную одного типа, то туда не могут попасть данные другого типа, и это на самом деле круто. Единственное, что требуется от разработчика, это уметь манипулировать этими данными разных типов, приводя один тип к другому и так далее. Итак, начнем с того, что цифры в языке c представлены несколькими типами. Integer, Flow, Double, в общем-то и другие есть типы. И надо понимать, что есть самый простой тип, который называется Int. И давайте создадим переменную типа Int, то есть целочисленную, назовем его, ну, давайте, number1. И зададим ее значение, ну, допустим, вот. 213 пойдет пусть будет 213 дальше мы можем в консольном приложении вывести э, на экран это ой номер один и давайте я вот эту штуку уберу, чтобы она нас не смущалась запустим проверим что это действительно работает Надо понимать что в line умеет понимать что строку нужно перевести а, то есть нет, давайте так. Что целочисленные значения number можно привести э, к строке, и это она, собственно говоря, умеет делать. Надо понимать, э, что э, все объекты, которые существуют в C Sharp, образованы от типа Object, и у него есть один специальный тип э, метод, который называется toString. В общем, не буду вас грузить нюансами. Итак, смотрите. У нас есть целочисленные значения 213. Давайте создадим еще одно, которое будет, например, вот вот такое да и теперь ему нужно создать э, другое имя и собственно говоря мы можем вывести результат сложения этих чисел опять же э, если запустим приложение и как вы видите его вот 537 отлично работает другими словами мы можем сделать еще одну переменную в которую можем э, положить результат вычисления э, ну например э, сложение этих чисел номер один плюс э, ну вот смотрите мне visual studio подсказывает э, number 2 ну, всякую иногда, фигню иногда подсказывает но это не важно и результат мы можем вывести э, также в консольное приложение давайте форматирую красиво запустим ну и как вы видите результат тот же самый дальше что мы можем еще делать с числами давайте эти два числа не только сложим ну и допустим э, так, давайте это будет результат 1, это будет результат 2. Мы вычтем одно число из другого и запустим э, это приложение. Ну, как вы видите, ох, какая красивая разница получилась, ну надо же. Вот, также мы с числами что можем делать? Мы с этими числами можем делать умножение. Ну вот только название переменной, в которую мы будем складывать результат, нужно поменять, потому что C-Sharp не любит одинаковых переменных с одинаковым названием. Ну и так, я вывел Ну, да, прошу прощения Итак, результаты у нас на экране Дальше, что мы можем еще сделать с этими числами? Ну, теоретически все что угодно Мы можем разделить, но вероятность того, что у нас получится целочисленное значение Очень мала, потому что Как вы понимаете, нужно четко понимать, какие форматы могут возникнуть при ваших математических операциях. Это важно. И на самом деле потеря каких-то долей от математических вычислений, но особенно в бухгалтерии, сами понимаете, это на самом деле важная штука. Давайте создадим здесь тогда переменные, которые мы можем смело делить и получить целое число. Ну, например, number 3 равен, нет, не так, number 3 равен, допустим, ну пусть будет 6, целочисленное значение number 4 пусть будет 3 и результат деления номера 3 на номер 4 мы выведем в результат 4 и здесь напишем деление запустим приложение ну и как видите у нас результат 2 это на самом деле тоже пред, пред, предсказуемый результат да? Так, а что, собственно говоря, дальше? Дальше мы можем э, вот эти вот комбинации математические э, манипулировать ими сколь угодно много. И, собственно говоря, мы можем э, их складывать в целые выражения. И эти выражения могут быть сколь угодно длинными. Ну, э, в данном варианте давайте э, сделаем таким образом. Мы для начала номер 1, э, ну, давайте так, номер 3 разделим на номер 4. Так. И э, дальше мы прибавим э, number1 и умножим на number2 вот, вот таким вот образом. И, собственно говоря, э, выведем результат опять в очередной раз на консольное приложение. Запустим ну и очень странно, но у нас получилось, ну надо же эм, вот 69014 в общем, как вы видите, это тоже работает эти выражения могут быть сколь угодно и длинными более того, смотрите, на самом деле тут работает все как в реальной жизни можно поставить скобки ну, вернее, давайте вот это выражение вынесем начало. я боюсь, что мы будем делить большее на меньшее, вернее, меньшее на большее число, у нас получится 0. я хочу показать наоборот, чтобы у нас получилось немножко большее число, чем, в общем, больше нуля. Так, мы на это разделим, на это умножим и запустим. Ну, вот смотрите, в реале у нас получилось 11664. И надо, собственно говоря, при этом понимать, что в результате может получиться дробное число, в результате деления в частности, и мы его приводим к целому числу, вот здесь вот тут, и, соответственно, дробная часть, она отбросится, и мы потеряем какие-то данные. В общем, нужно понимать, что математические операции, они как бы и в математике работают, и здесь тоже будут работать. Так, на этом, наверное, все. Я хочу напомнить, что с некоторого времени я выкладываю видео не только на YouTube. Ищите на других платформах. В частности, все новости точно есть в моем блоге ну или в телеграм канале В общем-то, там точно вы не пропустите видео. Вам всего доброго и пишите правильный код.